Всем привет, на связи Виктор Бандалет. Добро пожаловать на моем ресурсе викторбандалет.ком либо на моем YouTube-канале. И в этом видео, небольшом коротком видео, мы поговорим о Пинтересте. Это сейчас является одна из самых быстро социальных сетей на Западе. А так как вы знаете, все тренды, все новинки, все нововведения мы берем оттуда. И все гуру-тренеры, которые... Берут и преподносят нам крутые вещицы и получают результат это тоже все западом. Так что прошу вас не игнорировать эту социальную сеть. Если бы не инстаграм, то пинтерест сейчас играл важнейшую роль на русскоязычном пространстве, но... Э, к сожалению, еще не то, что к сожалению, даже к вашему счастью, тем, чем быстрее вы начнете это использовать, тем быстрее в дальнейшем бизнес, сетевого маркетинга, либо и в любых услуг, продуктов, которые вы будете продавать, будет расти масштабными темпами. Итак, в этом видео у нас не будет каких-то супер плюшек, суперняшек. Здесь моя главная роль – показать вам базу, как правильно настроить, чтобы… Настроить профиль Pinterest для того, чтобы не пропустить хороший трафик на ваши ресурсы, а это определяет хороший поток ваших потенциальных клиентов, либо партнеров, и какие доски, что необходимо сделать на начальном этапе. Итак, зарегистрироваться все очень просто. Вводите в поисковик pinterest.com, регистрируйтесь либо через почту, либо через Facebook аккаунт. нажимая на кнопку, проходите очень быструю регистрацию. Далее вам дается профиль. Сразу же рекомендую нажать на эту иконку, настройки аккаунта, сделать здесь привязать почту, если не привязано, выбрать язык, откуда вы, пол изменить фотографию, написать имя и фамилию на русском языке, ну если вы продвигаетесь на СНГ, конечно. Персонализировать вашу ссылку, да, то есть имя пользователя создать, свой, свой личный. Написать о себе, потому что именно по SEO, по а, продвижению, а, по поисковику вас будут люди вводить, именно по этому описанию вас будут находить. А, местоположение. И привязать свой сайт или блог, либо одностраничный сайт, который у вас уже есть. Это очень важно. Его обязательно подтвердить. Нажимаете на эту кнопку и ä, Pinterest вам выдаст код, который необходимо вставить в тот сайт, либо блог, либо одностраничный сайт, который вы хотите продвигать в своем профиле. Тем самым Pinterest проверяет, ваш это ресурс, либо нет, и можно ли вам доверять. Вот. Это создает определенный дополнительный трафик на вашу подписную базу, либо ресурсы. То есть, ну смотрясь для чего вам это надо далее обязательно социальные сети привяжите здесь вот facebook twitter и google ну там дальше уже на ваше усмотрение кликайте сохранить и воля то есть у вас появляется такой профиль фотография ваша имя фамилия местоположение где вы находитесь кликабельная ссылка на ваш блог например кликайте переходит на блог, на Facebook аккаунт и Twitter аккаунт. Вот, тут, конечно, в описании можете еще э создать УТП уникальное торгового предложения и сказать кликайте по ссылке в моем профиле, то есть вот эту, которая выше и переходите, получайте это уникальное торговое предложение. Тем самым рекрутировал, либо продавая определенный продукт, либо услугу. Э -э, точечно, как говорится, наводит трафик. Те либо иные места так ребят далее что важно сделать все тут интуитивно понятно то есть вы э, вот создать доску определенная здесь вот кликаете создаете доску описывайте ее как называется описание обязательно делайте описание и имя это все для того чтобы вас по запросу находили люди не пишите бла-бла-бла либо тест а то как э, по тем запросам могут люди вас найти например все о Викторе Бандалете, либо все об Иване Ивановиче, да, То есть, и вводите обо мне, да, то есть, о Викторе Бандалете. И описание. Там, где меня можно найти в социальных сетях. Вконтакте, Фейсбук, Твиттер. Что это за доска, если есть описание этой доски, тоже э, кликайте. Потому что, если человек будет искать, вот здесь вот поиск, да, популярные, здоровье, фитнес, бизнес и многое-многое другое, человек может рандомно попадать на ваши пины, если они будут актуальны. Создав доску, вот, например, самое главное, что вам в первую очередь нужно создать, вот, например, следуйте за Виктором, я создал такую доску. И здесь каждая ссылка ведет на определенный ресурс. Если в нашем профиле привязаны социальные сети Facebook и Twitter, то мы благодаря доскам можем дополнительно создать пины. Вот, клика по фотографии, человек переходит, например, ВКонтакте. Да, то есть человек приходит на мою социальную сеть ВКонтакте. А, как это делается? Все очень просто. А, сохранить пин, например. Тут ваше устройство, выбираете фотографию, закачиваете любую фотографию. Вот. Он отображает. Здесь можете написать описание, например, э, я в ВКонтакте. ВКонтакте. Да? Сохраняется, вот тут он предлагает в какую доску сохранить следуйте за Виктором далее обязательно посмотреть эту запись и отредактировать здесь можете описание поменять и вот здесь обязательно нужно прикрепить ссылку для чего ссылка вот я и так как я выбрал в ВКонтакте я беру ссылку в ВКонтакте со своего профиля и прикрепляю сайт пишу сохранить и далее, когда человек будет кликать по, этому, по этой картинке, либо по кнопке «Перейти», он обязательно попадает на ваш профиль ВКонтакте. И так вот картинки можно составлять отовсюду, то есть со всех мест куда вы хотите нагонять трафик. То есть, делайте привлекательный баннер, делайте привлекательную картинку и направляйте туда трафик, благодаря, когда человек замечает и кликает по этим картинкам. Так вот, создайте доску, следуйте за собой, да, то есть, следуйте за мной, давайте дружить по-разному. Это как ваш мини-блог, чтобы человек находил вас в разных социальных сетях, чтобы вас было много везде и человек мог с вами контактировать. Потом, Ваши путешествия, ваш лайфстайл, отображается. вот здесь я тоже загрузил различные фоточки, то есть социальное подтверждение. Далее о вашем сетевом бизнесе вы можете делать с YouTube канала, то есть человек, переходя, он прямиком смотрит здесь цельное видео, да, то есть которое вы закачали на YouTube. И по кнопке перейти он также попадает на ваш YouTube канал, тем самым нагоняя трафик на YouTube канал о продукции вашей которую вы продаете либо строите сеть благодаря какой продукции заливаете фотографии с продукции ссылками на то где можно купить эту продукцию до и после обязательно результаты все все все чем больше тем лучше баннеры там на ваш инфомаркетинг на ваш инфобизнес все это обязательно делайте Подписывайтесь, кстати, на мой Pinterest аккаунт, на мой Facebook аккаунт, везде находите меня, Виктор бандалет подписывайтесь, так как зайдя вот на мой профиль, например, в Pinterest, вы можете на доске построения бренда социальных медиа, увидеть много очень крутой инфографики. Я взял это запада, которую собираюсь сейчас адаптировать, перевести на русский, применить и с результативностью преподнести вам. Если вы соображаете в английском, можете уже брать и изучать с этой доски очень красиво, круто и сразу же внедрять в свой бизнес, получая результаты. Если же вы не очень шурум-бурум в английском, значит просто подписывайтесь, держите руку на пульсе и в скором времени я вам это все преподнесу на русском языке И действительно то, как это работает у нас Все, ребят, я верю, что вы э, услышали меня э, Рано или поздно вам в любом случае придется прийти в Pinterest Для дополнительного потока трафика Потому что все с запада, все в тренде идет оттуда И тот, кто первый применяет оттуда определенное нововведение Получает самые крутейшие результаты Все предприниматели сетевого бизнеса и интернет-маркетинга применяют Pinterest на Западе и получают просто крутейшие результаты. И по кликов, по и поняв определенную вещь, вы можете осознать, что это действительно крутой инструмент. И, кстати, в каждом браузере можно поставить расширение Pinterestа. Вот, например, вот вы клацаете в ВКонтакте и вы захотели какую-то картинку. Перерепостнуть в Пинтерест, людям показать. Вот, например, кликайте на эту картинку. И, конечно, заранее поставив расширение так, поставив расширение, вот видите, красная кнопочка вверху справа. Кликнув на эту кнопочку, он автоматически перенаправит нас в Пинтерест и покажет все возможные пины, которые мы можем прикладывать Вот видите. Все, он клика, кликает «Сохранить» любую красивую картинку, которую вы выберете по теме и сохраняется на вашем Pinterest аккаунте. Тем самым вы экономите время и не нужно придумать что-то отдельное. вставить вот это расширение на любом там хроме либо опере и, э, ведя какую-то определенную социальную сеть, одну, вы можете сразу же туда перенаправлять определенные красивые баннеры и человек э, будет довольствоваться всем тем контентом, который вы делитесь. Все, ребят, с вами был Виктор Бондлет. Если вам понравился этот пост, ставьте лайк, делитесь на своих социальных сетях с вашими партнерами в этом бизнесе для того, чтобы чем быстрее вы внедрили этот бизнес и этот инструмент бизнес, тем быстрее у вас пошел рост. До скорой встречи, пока-пока.